Я вас обгуляла улица. Я с детства занимаюсь э, пастухом. У меня есть около тысяч баран. Бунилофуст, всем бампрома, тата, все Вечни мои, все были чобаны, а лимон Георджик и другому. были у меня с магари, с кейни, с ой. Мы вместе с нами, если вы животные.